Спасибо большое, Ирина Алексеевна. А в заключение я, как обещала, проговорю о домашнем задании. Значит, спасибо вам за то, что вы были с нами, заинтересовались темой нашего вебинара. Когда вы скачаете мою презентацию в доступных ресурсах, да, вы найдете слайд, который посвящен домашнему заданию. Здесь есть ссылка на ресурс, который посвящен теме нашего разговора, тоже созданию презентаций, и несколько вопросов будет по этому ресурсу, вы прям там можете их внести. Значит, для того, чтобы воспользоваться, Этим ресурсом вам нужно будет пройти небольшую регистрацию. Можно войти через аккаунт Google, как сейчас вы видите, стрелками вот на слайде показано. Да? Если у вот вас нет аккаунта, вы можете пройти регистрацию на сайте. Показываю стрелочкой. Вот подпишитесь здесь, там синий текст, вам нужно будет нажать вот на этот текст. И вы попадете на. Вы попадете на следующий экран, где вам предлагают зарегистрироваться как учителю и как студенту. Для выполнения домашнего задания вам потребуется выбрать студента, потому что нужно задание выполнить, а если вы хотите, захотите потом использовать этот ресурс для работы с учениками, то вы уже тогда зарегистрируетесь как учитель. Ресурс позволяет создавать классы, регистрировать учеников и размещать там для них задания. И там же на этом сайте их оценивать и анализировать. После того, как вы нажмете «студент», что вы студент, то вам необходимо будет записать адресы вашей электронной почты, вот чуть ниже картинка, да, и и э, придумать пароль. После этого нажать кнопку Зарегистрироваться. Значит, э, задание мы принимаем в течение недели. Пожалуйста, найдите несколько минут для того, чтобы пройти регистрацию и, э, и выполнить э, задание. И э, э, до 1 ноября, пожалуйста, э, делайте эти нехитрые не действия. Сертификаты будут еще некоторое время после 1 ноября готовиться и затем вы можете их получить здесь на Кошкинской 24, либо при первой возможности мы передадим в отдел образования. Ну, для тех, кто живет в городе, я думаю, будет легче, быстрее получить их у нас здесь на Кошкинской 24. Про то, что Ирина Андреевна сказала, что отправим почтой, если вы, вам это будет необходимо, мы отправим вам скан по электронной почте. Для тех, кто живет далеко, да, либо у вас будет возможность, вы заедете, либо если не будет, мы передадим в отдел образования. В ваш отдел образования. Да, при э, выполнении задания там есть разделы, где вы должны будете написать, кто вы, откуда, да, к какому отделу образования вы относитесь, к какому району. Да. Еще раз я вам напоминаю, что наше мероприятие было, проходило в рамках форума педагогической инициативы 2017. На сайте форума я размещу записи. Этого вебинара это будет 4 записи, но я их разделю, разделю по докладчикам для вашего удобства. Вы можете обращаться к этим записям, если вас заинтересовала тема. Если по каким-то причинам ваши коллеги не присутствовали сегодня на вебинаре, но тоже хотят получить сертификат, они могут посмотреть записи вебинара и выполнить домашнее задание. Домашнее задание на сайте я тоже размещу на форуме «Педагогические инициативы». Ну что ж, большое вам спасибо за внимание. Если вопросов нет, можно по электронной почте, я уже говорила, да, но для этого вам нужно написать нам письмо. В чате сейчас я свою почту напишу, и вы можете нам написать, мы вам отправим. Ну что ж. Всего доброго! Спасибо за внимание!